Проталина опять грачи опять по первые цветы, Но в тихой поступею приход самой весны. От счастья радует весенний день, Повсюду звонок. Поет капель А у дороги Домик старый Плетень След от зимы Растаяла, будто Словно тень Бегут ручьи Извенит капель поют душа Лучами солнца В небе нежно Засверкала Весна при. Как обычно не спеша Время ее порадовать, Теплом настало Бегут ручьи, звенит капель, Поет душа Лучами солнце в небе Нежно засверкало Весна приходит Как обычно не спеша Время ее пора давать, теплом настало. Еще в сугробах и в полях стоят стога, Белеют после зимних стуш еще снега, или на солнце белки берега. Из-пода льда освобождается река, поманит запахом весенний старый лес, далеко голубая и обширная небес, Ручив продали на хочутливо журчат, И с юга птицы к нам обратного ног летят. Ручи котель поют душа, Лучами солнца в небе нежно засверкала. Весна приходит, как обычно, не спеша, Время ее порадовать теплом настало, Бегут ручи извинит котель поют душа. Лучами солнце в небе нежно засверкало, Весна приходит, как обычно, не спеша. Время ее порадовать и полом настало. Бегут ручьи, звенит капель, поют душа. Лучами солнце в небе нежно засверкало, Весна приходит, как обычно, не спеша, время ее порадовать теплом настало.